Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит всех вас, и пусть Дух Святой, Божий Дух, придет и откроет ваше понимание, понимание всех вас для того, чтобы все вы могли понимать, что Бог от вас ожидает, чтобы, зная это, человек естественно прилепился к этому, Знанию Божьему, к воле Божьей в своей жизни, для того, чтобы быть спасенным, чтобы стать Божьим Сыном. Я бы хотел, чтобы вы понимали, этот текст, который мы начали читать, продолжая размышлять о Деве Марии, о ее чистоте, она была избранной Божьей. Библия говорит, что когда ангел Гавриил явился ей, он назвал ее блаженной, и он сказал о том, что ты будешь блаженна, ты будешь благословенна. И она не понимала, она это восхищение ангела не понимала, но он ей объяснял, говоря о том, что она не должна бояться, потому что, как он сказал, ты нашла благодать, нашла благодать Божию. И это то, что должно произойти со всеми, со всеми теми, Которые находят эту Божию благодать. Потому что Иисус однажды сказал много званых, но мало избранных. И кто эти избранные, как Мария, она была избранной, благодать Божия была на ней, потому что в то время было множество молодых девушек в Израиле. Но ангел был послан именно к ней, к этой деве. Она была по-настоящему чистой девушкой, не было отношений ни с кем, она была богобоязненной. И мы можем видеть, что из-за этой богобоязненности Мария имела искренний характер, чистый характер. Когда человек живет, и он богобоязнен, когда он Прозрачный, когда человек не лживый, не обманывает, когда люди смотрят добрыми глазами и говорят именно то, что они думают, когда люди не лживые и у них нет вот этого желания угождать людям, потому что человек Показывает, кем он является на самом деле. То, что он внутри себя носит, то, о чем он думает. Прозрачный человек. Такой была Мария. И она нашла благодать пред Господом. И ангел, он явился ей. И вы знаете, это должно произойти со всеми, кто избран буша Я не знаю, кто эти избранные, но одно я знаю. Я был когда-то избран Богом. Я извиняюсь, что, может быть, я смеюсь, кажется, над кем-то. Нет, это просто мое чувство радости, потому что Бог избрал меня когда-то, я был избранным Божьим. И почему Он меня избрал? Он знает, Он знает почему, я не знаю, я не могу сказать. Вы знаете, в моей семье у меня очень много братьев шесть, да? и каждый по-своему стал жить, но Бог именно меня избрал. Слава Богу, Он меня избрал, потому что захотел этого. Был я достойным? Конечно, нет, ни в коем случае. Я не более чем другим достойный, но Он меня призвал. Мария также была избранной. Ангел, Он явился ей. И без сомнения, друзья, «Вы также избран и однажды ангел явился вам». Нет, епископ, никогда ни один ангел не приходил ко мне. Конечно, физическим образом и мне никакой ангел не являлся, но духовный ангел, кто это? Это человек, который принес Евангелие. Я помню это. Я помню пастора, епископ, который учил меня Божьему Слову, и этот ангел... Он проповедовал Слово, и я был тем, кто убежден был, Духом Святым обличен. Пастор передавал Слово Божье, ангел передавал Слово, а я принял, согласился, но два года мне нужно было потратить, я сопротивлялся, но потом все, я сказал, хочу, отдал себя и пух, он показал мне, что я действительно грешник, и тогда после этого Дух Святой сошел на меня. Это то, что произошло здесь с Марией. Мария, во-первых, она услышала, он пришел, и он сказал ей, ты избранный мужи для именно такой-такой цели. Тогда ты будешь блаженна, ты будешь счастлива с этой женщиной. Но когда Мария услышала, она очень сильно удивилась, увидев ангела. Она очень удивилась тому, что он сказал «есть». Она смутилась и стала размышлять, что бы значило это слово. И он ей сказал, «Не бойся, потому что ты обрела благодать у Бога». И тогда он дал ей совет, «Ты зачнешь, будет ребенок Божий, наречешь его Иисус». И это именно то, что произошло, когда Мария услышала то, что она от ангела приняла, она поняла, что однажды Дух Святой совершит в ее теле, в ее жизни свою работу. И, как он сказал, так и произошло. В этот определенный Богом день Дух Святой пришел, Дух Святой Сам Божий Дух сошел и наполнил Марию. И поставил Божественное Семя внутри ее. И она стала мамой для человека. Сын человеческий, как он себя называл. И родившись от женщины, от молодой девы. Она была девушкой, да, девой чистой. Но от ее плоти, от ее крови, с божественным семенем произошло вот это смешение. Тогда это должно с вами произойти, как произошло и происходит со всеми теми, кто получает Духа Святого. Когда люди получают это крещение, рождается новое творение. Поэтому мы настаиваем, чтобы вы получили Духа Святого. Почему? Потому что с момента, когда вы, как Мария, посещаетесь Богом, рождается новое божественное творение. Это был Иисус в ее случае. Никогда после этого она прежней не была. Поменялось ее сердцем. Ее мысли, поменялось, жизнь ее, все поменялось, потому что Дух Божий стал направлять ее. Смотрите, друзья, это то, что происходит, когда мы получаем крещение Духом Святым. Если вы хотите... Проверить меня вы можете открыть, например, Евангелие от Иоанна, третью главу, где Иисус Никодиму говорил, рожденный от воды, что это вода, слово Божие, рожденный от воды и от духа, дух это дух святой. Кто не родится от воды и духа святого, не может войти в царство Божие. Апостол Павел более добавлял, говорил о том, что не имеющий Духа Христова, Духа Святого, он и не его, не Христов. Тогда, другими словами, подводя итог рождения Иисуса, происходит в каждом из нас, который получает Духа Святого. Когда вы получаете Божий Дух, когда вы видите, как Он сходит на вас, тогда рождается Сын или Божья Дочь. И Именно поэтому вы видите те истории, те свидетельства, которых мы показываем вам множество. Люди говорят так, "А когда я получил Духа Святого, произошло самое экстраординарное и прекрасное, что только было в моей жизни. С момента, когда этот день пришел, никогда я больше не был прежним человеком. Все слабости мои, все вот эти страхи, эти сомнения, все это прекратилось. Я, который родился, например, без родителей, без мамы, меня просто бросили в этот мир не знал никогда ни отца, ни мамы. Но в тот момент, когда я получил Духа Святого, когда Дух Божий сошел на меня, на мое тело, Он сделал меня новым творением. И у меня появился этот Отец, потому что Бог, Он мне сказал, «Ты теперь мой или моя, ты никогда не будешь один, я буду твоим отцом». Это прекрасно. Это замечательно. Конечно, это не произойдет в жизни всех людей, не все избранные. Все званные. Но избранные, я думаю, я так верю, как Иов, например. Иов был избранным, потому что он был искренним человеком. Он был очень-очень искренним. Библия говорит о том, что Дьявол пытался каким-то образом, его искренность, непорочность его убрать, и даже жену настроил против него, и она, да, дьявол через нее стал говорить, похули Бога и умри, то есть мы видим даже, его жена так испорчена была, Хотя он страдал от этой болезни ужасной, он вонял, да, от проказа, но он хранил свой характер богобоязненный. Он продолжил ходить в этой вере. Когда вы, те, кто слушаете сейчас нас, посмотрите на вашу жизнь. Когда человек получает Духа Святого, он познает Бога. Например, у Марии была информация о Боге. Бог Авраама, Исаака, Бог ее родителей. да, Но она не знала его. То же самое и с вами должно произойти. Информация библейская есть, но ты не знаешь Бога Библии тогда. Из-за этого ты стоишь на месте, ты хотел бы кем-то стать, хотел бы иметь Божие обетование. Но, вы понимаете, о чем я вам говорю сейчас? Необходимо познать Господа Иисуса. Это то, что я вижу. Как Мария она познала Иисуса, как она Бога познала, у нее был этот близкий контакт с Ним. Так и с вами должно произойти. Я то же самое имел, когда были близкие эти отношения с Богом, когда Господь Он обличил о грехе, когда я от Духа Святого увидел, насколько я грешный. Сказал сам себе, кто меня спасет? Дух Святой показал на Иисуса, который на кресте умер за меня. И я схватился за это, и Он сделал меня новым, новым творением, новое сердце, новые мысли. Если это с вами не произошло, вы можете себя называть христианином, но это будут знания, знания об Иисусе. Но если вы личного опыта с Ним до сих пор не имели, вы его не знаете. Например, ежедневно здесь я передаю слово «вера». Направляю вас, чую, даю вам то, что Бог мне дал. Я ничего нового особенного не говорю. Только то, что Бог на Слове Своем мне показал. И все то, что мы делаем, очень тщательно со Словом Божьим соединяется. Это не какая-то моя философия, мои идеи, когда люди говорят а, о мае. такой умный. Нет. Нет, я передаю или пытаюсь, пытаюсь передать только то, что Бог мне дал. И вы знаете, я ежедневно прошу, Господь, научи меня, научи меня то, что необходимо для людей, этот хлеб наш насущный ежедневный, дай мне, чтобы я передавал другим людям. Потому что несправедливо, несправедливо, когда только я имею этот небесный хлеб, а другие люди, они не имеют. Я с этим не согласен. Я хочу, чтобы все имели. Ну, на кого эта благодать сходит? На избранных бушах Он избирает, Это не я делаю. И вы, мой дорогой друг. Вы можете стать избранным Божиим, когда вы станете прозрачным и признаете свои грехи и скажете, а, «Да, я действительно не достоин. я знаю, что внутри меня есть вот это вот горечь, вот эта вот обида против людей». Я имею внутри у себя вот эту ненависть, такое горькое отношение, люди так поступали со мной, я хочу мстить им. Тогда такое поведение, это я могу сказать, показывает тех, кто не получил Божью благодать, они хранят обиду, ненависть, чувство. Тогда нужно освободиться от этого. И как вы можете это сделать? Надо благословлять тех, кто вам причинил что-то неприятное. Я знаю, что это очень тяжело, но надо противостать самому себе, чувством сердца, используя разум свой. Тогда именно так, друзья мои. Бог ищет. Тех людей, которые искренние, и Он знает, кто является искренним. Только Он знает, Он все знает. Тогда не пытайтесь самого себя обмануть, не пытайтесь являться тем, кем вы не являетесь на самом деле. Потому что Бог все видит и знает, кем мы являемся на самом деле, и видит наше сердце. Тогда никто не может ничто от Него скрыть. Я могу сказать открыто, что Бог, да, как мы Говорим часто, Бог знает, что будет Через 10 лет со мной, какие мысли У меня будут, и знает то, что я Завтра буду думать, о чем Завтра я буду размышлять Тогда для Бога, нет вчера Или завтра Для Него есть все сразу Он Есть Бог и Он, и только Он является величием, и все для Него маленькое, потому что Он является великим, и Он знает, кто есть кто, кто искренний, а кто нет. Тогда множество людей, к сожалению, которые имеют горы информации об Иисусе Библейской но не знают Его. И когда человек ищет крещение Духом Святым, он желает пить от той воды, которую Иисус предлагает. Когда Он говорит, тот, кто имеет жажду, приди ко Мне и пей. Приди и пей. Иисус дает эту воду, это Дух Дух жизни, Дух вечной жизни. И вы знаете, эта вода, она делает так, чтобы наш человек внутренний, наша личность, она была преображенной и жила вечно. Тогда Мария, которая была встречена этим ангелом, он ей сказал, ей он ей передал, и это то, что мы делаем. Мы передаем Божье Слово всем. Кто хочет, кто верит, будет крещен, спасется, будет избранным и станет сыном или дочерью Божьей. По примеру Марии. Это Дух Святой, который делает нас детьми Божьими. И больше никто. Никакая религия, никакая церковь, никакой епископ или пастор, никто. Только Дух Святой может это сделать. Сделать нас новым творением. Если вы желаете, ищите. Делайте пост. Цените духовные вещи. И это и есть царство Божие, которое мы должны искать прежде всего. То, что Иисус говорил. Поставьте Господа Иисус через Его Слово царствовать на престоле вашего сердца для того, чтобы вы были наполнены Духом Святым. Хорошо? Пусть Бог благословит всех вас. И мы продолжаем вот эту кампанию разрушения проклятия. Если вы тот человек, который видит, что в его жизни проклятие, вы можете освободиться от этого проклятия. Сегодня, уже сегодня, в любом храме Духа Святого. Пусть Бог благословит вас. До завтра, во имя Иисуса Христа. Аминь.